Привет! на канале сквозь тернии Звезды. меня зовут ярослав и сегодня я хочу сделать обзор реакцию скажем так на Ютубе тут будет привычнее так выражаться реакцию на видеоролик данила юсупова его канал называется мавроди жив и вот он снял такой видеоролик кто такой муратов видимо речь идет про алексея муратова у него есть книга которую он написал change the world together и вот тут вот юсупов хочет разобрать кто такой муратов и дальше следующее предложение Родине не имеет отношение к призм, как и к другим шиткоинам. То есть, а к другим шиткоинам, не знаю, давайте послушаем, что будет говорить Данил в своем видеоролике. Всех категорически приветствую. Назрела, значит, необходимость записать видео. Коротенько постараюсь. Значит... Ну, не постарался. 34 минуты, это не очень коротко. Я поставил скорость 1.25, чтобы у нас обзор, реакция побыстрее прошли. По поводу того, что Сергей Пентелевич не имел и не имеет отношения никаким щиткоином. Больше того, раскрою вам страшную тайну. Что Сергей Пентелевич, он вот делал всегда только МММ. Все. То есть он... Все, что он делал при жизни, он все это обозначал публично. Как мы без этого жили. И щиткоины, как говорит Данил, это, скорее всего, любая криптовалюта, вообще, которая существует. Потому что я вот посмотрел этот видеоролик уже, там больше половины его. И там вот прямо говорится: не хотел никакие другие щиткоины создавать. То есть вся криптовалюта для него это щиткоины. Точно. То есть, вот эти все бредни, с которыми все эти недалекие, они даже не обманщики, они а самообманщики, как выясняется. Вот носится, что вот там, Мавроди, мне пишут в комментариях, просто наглую ложь, типа, Мавроди, значит, мне лично сообщил о том, что там он что-то создал. Тут у меня качество, конечно, стоит похуже, чтобы прогружалось быстрее, но давайте посмотрим. Я уже вижу, что комментарий от Михалыча оставлен. И Михалыч пишет, именно Мавроди и мне сообщил, что скоро открывается призм, и было это в декабре 2016 -го. Ну, зная Михалыча, мы знаем, что он балабол. Ну, как балабол? Я не знаю, можно ли обвинять человека, у которого, ну, допустим, шизофрения, если у него реально несколько личностей, и одной из них, возможно, Мавроди там во сне что-то и обещал, рассказывал, что в 2016 что-то там открывается. Давайте мы просто... Будем ссылаться на то, что есть диагноз, и не будем никак осуждать этого человека. Но вообще хочу сказать Данилу, что... Да каждый что угодно может написать. Я могу написать, что я вчера был на Луне, и за 30 минут прилетел обратно. Что мне тоже надо сразу верить. Просто на неадекватных людей надо не обращать внимания, а не записывать видеоролики. Кто такой Муратов, Мавроди не имеет отношения к призм. Мы потом еще перейдем. Ну, а зачем потом? Мы сейчас перейдем на канал Мавроди Жив, который ведет Данил. И мы тут увидим, на самом деле, что он подобные ролики уже записаны не первый раз мы видим что у него есть ролик все что хотели знать об ммм но боялись а, так это ладно это ерунда но там тоже что-то в этом ролике а, говорится про муратова и про криптовалюту призм тут есть еще вот почти что три часа а вроде не имеет никакого отношения к к призм очередные раскольники из ммм часть 2 тут есть часть 1 и где-то может еще какой то есть может он где-то так в видеороликах упоминает тут я этого не увидел то есть человек пытается одну и ту же мысль донести вот уже как минимум в четвертом видеоролике и зачем оно спрашивается нам надо ну или человек этот не догоняет что ну все понятно мы уже его услышали он по второму кругу все начинает говорить ну, я не знаю еще, в чем тут могут быть проблемы. Ну, вот да, мы видим, что тут Михалыч написал ему, что Мавроди ему там что-то про призм сказал. Но мы прекрасно знаем, кто такой Михалыч, и то, что доверять ему нельзя. Это то же самое, что Мошкин сейчас скажет, я собираю новый пол, чтобы поднять курс призм. Ну, и кто ему будет верить? Ну, какой-нибудь сектант от э, обдолбанной, да? Ну, если Данил себя считает каким-то дурачком недалеким, который каждому первому встречному верит, то давай записывай еще какие-нибудь видеоролики что тебе там еще кто в комментариях написал Ну то есть судя по всему это прецедент какой-то да то есть вот вроде лично кому-то там что-то сообщил что он что-то там создал прецедент скорее всего по диагнозу у этого человека который это заявляет Но это ладно значит смотрите Данил еще очень часто будет говорить от имени Мавроди. Мне кажется, это тоже не совсем правильно, потому что он, ну, не знаю, как мать его, не знаю, как отец себя будет вести, как будто вот они, сиамские близнецы, которых вот судьба разделила, и теперь Мавроди лежит где-то там, а Данил тут продолжает качать эту самую идею. Мне кажется, вот этим словам тоже нельзя доверять, потому что он от лица Мавроди говорит какие-то мысли и не факт, что. Эти мысли Мавроди Конечно мы с общего доступа можем взять Какие-то там фрагменты его записи Интервью Но тоже надо разделять То что говорит Мавроди вживую хотя сейчас он этого не сможет сделать, хоть вот и Мавроди жив, и Лебедев тоже, кстати, Александр. К нему плохо не отношусь, но иногда пишут ерунду всякую, что Мавроди там где-то скрывается. То есть тут тоже не буду говорить скрывается, он где не скрывается, но вот лично Данил был на похоронах, и я думаю, что некорректно, как минимум некорректно, говорить от имени Пантелеича и сидеть, качать свое МММ, тем самым хая другие проекты и обзывать Обсирая других людей, которые тоже присосались к этой волне, то что они тоже были в МММ, как и Данил, и теперь качают только другие свои проекты, только у Муратова, допустим. Если мы его считаем основателем криптовалюты Призм, у него хватило там мозгов, еще чего-то, создать отдельный проект, взять идеологию Мавродия, там как-то ее подкорректировать и уже самому заниматься, раскачивать свой проект, то Данил, ну, хотя мы дальше сейчас все это увидим. Вот мы обсуждали в одном из прямого эфиров совсем недавно, буквально несколько недель назад, такую интересную тему кто является, ну, или кто является главным врагом человека. Я дам ссылку на видео наверху в этих самых, ну, и в описании добавлю. Вот посмотрите, там есть тайм-код прям, что является главным врагом человека. Вот посмотрите, там рассуждение. Я здесь скажу вкратце, что главным врагом человека является его бесконечная глупость. То есть дело даже не в том, что вот вас обманули, да, это я сейчас обращаюсь к мошенникам, которые, собственно, продолжают обманывать людей, вводя их в заблуждение, в первую очередь, значит, используя вот эту вот формулировку, что это Мавроди, дескать, там создал, это просто вы в это поверили. Понимаете, в чем проблема? Даже вас не обманули, вот я к чему веду. То есть проблема не в том, что вас обманули там какие-то мошенники. У меня есть один а, очень серьезный вопрос к Данилу. Он себя считает, вот говорит, а, главный враг человека это его там бесконечная глупость. Данил, ответь мне на один простой вопрос. Есть криптовалюта призм. Пускай это будет щиткоином для тебя. Как хочешь это назвать? А есть. А, Криптовалюта призм, такой криптоактив. Есть страничка на гитхабе, где официальные ресурсы представлены. Найди мне на этих официальных ресурсах хоть одно упоминание Мавроди или что-то там еще, что Мавроди имеет к этому отношение. Вот когда ты мне это покажешь... Тогда ты можешь говорить, что ты не глупый человек, что у тебя нету бесконечного идиотизма в голове. Но ты сейчас, в принципе, охарактеризовал сам себя. Я говорю, завтра ко мне придут, напишут комментарий, что Данил Юсупов. Ну, это я так, утрированно говорю. Пускай там с парнями любят за ручку походить, и мне это сразу бежать, подавать как правду. Может, ты сначала проверишь информацию, а потом будешь пачками клепать свои видеоролики. Ты этого не сделал, и твоим врагом является бесконечная тупость. А проблема в том, что вы занимаетесь самообманом. То есть проблема, собственно, почему я отсылку даю к этому видео, в вашей бесконечной глупости. Что вы посмотрели как-то поверхностно на ситуацию, увидели, значит, скачущего там политикана, который всегда на виду, почему-то решили, что он там какой-то идейный, и вот за ним идете, и сами того не понимаете вообще, что происходит в сущности. Политикан — это Муратов. Он в Донецкой Народной Республике занимается политикой. Управляет там чем-то, не знаю, я толком не разбирался, потому что мне жизнь Муратова, в принципе, не интересна. И сейчас Данил клонит своих зрителей к тому, что, мол, вот, вы пришли в криптовалюту призм, потому что... Потому что Муратов был в ММ, он сказал, что Мавроди причастен к созданию призм, и поэтому вы все на это повелись, и сейчас вы в призм, а вас всех обманули. Но скажу вам, друзья, товарищи или не другие когда я пришел в призм, я даже не знал, кто такой Муратов, кто такой Майоров, мне рассказали идею, концепцию, да, тогда мне говорили про проценты, как там, сколько чего будет, но о этих личностях и об МММ я узнал позднее чуть-чуть. И, кстати, скажу вам больше, вот сейчас Данил пытается выставить все как будто за счет МММ криптовалюта призм живет, скажу вам больше, что... Ну, достаточно большое количество людей, когда узнают, кто основатель этой криптовалюты, куда они вообще зашли, что это бывшие МММовцы, они как-то сразу негативно начинают к этому относиться, поэтому не надо тут сидеть и нам рассказывать, что вот вы за счет МММ делаете имя. Мне кажется, что майоров, ну вот в первую очередь майоров, разработчик криптовалюты призм, он а, хочет, чтобы МММ и призм а, как можно реже соприкасались, и чтобы в одном предложении эти две аббревиатуры, ну, точно не стояли, поэтому не надо вот, ну, я знаю, что есть секта какая-то, Мавроди жив, тут как минимум 6222 человека, есть 220 людей, и они, конечно, благотворят там Мавроди и все такое, но не надо, тут не 220 миллионов подписчиков, не надо говорить, что там на вас кто-то пиарится, надо просто трезво оценивать ситуацию. Значит, я сейчас покажу переписку с Муратовым как пример просто очередного раскольника без всяких комментариев просто прочтете и все больше того даже так скажу. я не собираюсь кого-то там в чем-то убеждать в кого-то там кому-то что-то объяснять почему потому что если человек, который ранее участвовал в МММ, а вы все по крайней мере у руля там вы выходцы из МММ, ну по крайней мере вот Муратов и все его там координаторы вы все выходцы из МММ самые там его активные приспешники вы же все раньше участвовали в МММ то есть вы все вышли из под мавроди то есть до Сергея Пантелеевича вы были никем и звали вас никак. Собственно, так же, как и меня. Только я это признаю. Но об этом в конце я все-таки сделаю резюме. Далее. Я озвучу Это самое... Запись с Муратовым. Тоже без всяких комментариев. Вы вот просто послушайте, как человек себя ведет. Просто вот. Значит, почему я не собираюсь ничего объяснять, кого-то убеждать, что-то там кому-то это самое доказывать. Я просто укажу на факты. Потому что если люди участвовали в ММ и все вышли, по сути, из-под Сергея Пантелеевича, и при этом эти люди не понимают очевиднейших вещей, то сегодня здесь, в моем замечательном, честном и открытом деле, вы здесь не нужны. Поскольку у вас фундаментальное заблуждение. То есть вы не понимаете очевидных вещей. То есть, по всей видимости, вы ну, не совсем разумны. Вот и все. То есть все, что я призываю сделать, это просто задуматься, вот, проанализировать те факты, которые я сейчас предоставлю. Просто вот я даю факты, короче, ничего не комментирую и задам вопросы. Так, мы начнем. Вот, чтобы вы видели, что это скайп именно Муратова. А, вот, кстати, кто хотел найти Муратова, вот его логин в скайпе, рабочий телефон. Это скинул а, самый прозрачный и честный человек, точнее, человек, который занимается прозрачным и честным делом. А вот Данил скинул все данные Алексея Муратова. Смотрим на даты. Внимательно. На то, кто кому первый задает вопросы. То есть все, вот у меня, видите, наверх, не кровится. Это, ей богу, какой-то детский сад. Вот кто кому первый написал. Вот вот я, он мне первый написал. Вот, значит, я важнее. Значит, я выше этого человека стоит. Ну, блядь, ну... Ну, школа, подготовительная, детский сад. Не больше уровень развития у людей, которые, ну, вот этим понтуются и не знаю, что они там делают. В апреля 2018 года. Сразу после похорон Сергея Пентелевича вроде можно сказать. Потому что там мы на похоронах с ним виделись. Ну, вот так, потихонечку кручу. Ключевой вопрос. Ключевой ответ который указывает на то, что по состоянию на 4 апреля 2018 года он просто с Сергеем Пентелевичем Мавроди не общался. Потому что Мавроди ни с кем не общался на тот момент. Кроме вот этой вот шайки. К сожалению. Очень еще забавный момент. Это не обзор не разбор, как так сказать, да, что у меня промошкина там выходила, когда монтаж. Это просто реакция. Это реакция, поэтому я сюда вклеивать ничего не буду, никаких монтажных а, спецэффектов делать тоже. Но перемотайте там, или вы помните, минуты полторы назад... Данил говорил, что он просто покажет переписку и ничего комментировать не будет. А до этого еще обозвал людей, которые находятся в криптовалюте призм, тупыми, а еще некоторых обманщиками. Ну это и так. Здесь значит он пишет. На что я ему задаю простой вопрос. Ответа, как вы видите, нет. Интересно, почему? Далее я ему скидываю, значит что Вячеслав Мавроди там после смерти опубликовал эту бредятину, не имеющую отношения к ему. У меня еще, ну, может, я не до конца догоняю, но СПМ — это Сергей Пантелеевич Мавроди. Э, ну, насколько я понимаю, если я вдруг ошибаюсь, то можете поправить меня в комментариях. Как вы думаете вообще о человека, у которого есть фамилия, имя, отчество... А, вообще это нормально, вот так, которого ты якобы уважаешь, а сокращать, до да, трех каких-то букв, а превращать в аббревиатуру. Ну, по мне как-то это дико выглядит, как будто это какое-то предприятие, что это не человек живой даже был, а как будто, ну, вот какой-то, не знаю, как завод какой-то, который мебель производит. мы по сути, никакого. Он не ответил. Но вот на этот вопрос почему-то ответа так и не было. Дальше, по существу, 1 ноября 2020 год. Читаем внимательно вот эти два сообщения. Особенно вот это. А я приложу в конце скрины этих адептов, которые нагло врут. Ну, в общем, ладно, про них даже говорить не будем. Про это тарганье все, неумное, которое самообманом занимает. И тут мы вообще... Давайте вспомним почему появился этот видеоролик, а, и как он называется. «Мавроди не имеет отношения к призм, как и…» Ну, ладно. «Алексей, а зачем вы, ну твои неумные адепты, орете, что ты запустил призм с подачей Мавроди? Это же ложь. И так ты, никто другой, знаешь, что мне это известно из первых уст?» Муратов отвечает. «Приветствую. Никогда такого не говорил». Ванселевич не имеет к призм никакого отношения. Можешь это мое сообщение использовать в переписке с теми, кто это утверждает. А Данил ему отвечает: так почему все эти координаторы призм врут? Как к этому относиться? Уже как к этому относиться? Ну, как хочешь так и относиться? Что ты, во-первых, дебильные вопросы всякие задаешь, во-вторых, где ты увидел каких-то координаторов призм? Ну, если там есть полоумные какие-то, которые владеют кафедрой школы призм или еще что-то, вот кто-то там с Мавроди в шестнадцатом разговаривал, но меньше внимания, обращая на фриков, придурков всяких, что ты все за чистую монету воспринимаешь. Ну, а давайте мы дальше послушаем комментарии Данила, которые он вроде не должен был давать. Вот это очень удобная его позиция, конечно. У него нет времени следить, но и говорить о том, что Мавроди не имеет никакого отношения, у него тоже нет нужды, хорошо устроился, то есть под прикрытием, что типа это Мавроди все запустил. Понимаете, вся эта... Понимаете, в чем прикол? Он предъявляет Муратову, говорит, вот что вы со своей бандой, слышь ты, Муратов, распространяете инфу, что Мавроди запустил призм. Муратов говорит, да я такого не говорил, а тем, кто это говорит, может ему вот это сообщение отправить, что Мавроди никакого отношения к призм не имеет. Этот пишет, как к этому относиться, вот уже со стороны просящей, такой себя выставляет Данил. А, а Муратов пишет, у меня нет времени следить за тем, кто что там пишет и говорит. А свою позицию я обозначил. Ну, в принципе, Муратов говорит, я в сплетни никакие ну, в интрижке вдаваться не буду. А Мавроди никакого отношения к призм не имеет. И тут Данил такой, ага, удобная позиция. Удобная позиция, а так говорить. Он прикрыл Uh, все вот лазейки, да, со всех сторон И теперь может так, конечно, оправдываться У меня вопрос к тебе, Данил А если завтра скажут, что ты там, не знаю, людей ешь с собаками на пару с развлекаешься, ты тоже будешь на всякий бред отвечать, комментировать, говорить, нет, это не я. Нет, нет, с той дворняжкой у меня ничего не было. Ну, как минимум серьезного ничего не было. Ну, это нормальная позиция человека, который депутат, Представляешь, сколько у него дел? Им еще там надо посмотреть, где что попилить, как это все сделать, но ну, чтобы так сильно не нахально было. А ты тут э, хочешь, чтобы он в какие-то сплетни вникал и потом еще опровержения на каждую из этих сплетен давал. Лоховозка его работает только поэтому. Да, может он в прямом смысле не занимается обманом, я это вполне допускаю, что люди сами самообманом занимаются, что, но он и не опровергает, он не... Я вообще не понимаю, это высосано все из пальца. Есть Михалыч какой-то бегает, еще кто-нибудь бегает, кричит, что Мавроди причастен к созданию криптовалюты призм. Ну, во-первых... Постерония, может, в этом какая-то и есть. Может, они сами осознанно это говорят, чтобы завлечь людей, получить там с МММ призм. Есть, кстати, МММ призм, а, там чуть дальше вроде бы разговор об этом будет. А, в описании под этим видео мы его еще почитаем. А, чтобы там рефералочку срубить. Я не знаю, они, может, это в своих каких-то целях используют. Но на официальных ресурсах, которые есть в криптовалюте призм, нигде Мавроди вообще не упомянут. Не говорит. Нет, вроде к этому не имел отношения. Это мне он ответил, что не имел. А своим участникам вряд ли он это говорит. Я тебе больше скажу, Данил, своим участникам он особо ничего не говорит. Ну, самые заинтересованные могут там к нему лично в личку постучать, обратиться, возможно, он с кем-то попереписывается. А так, ну, там, какое-то интервью хрен когда было записано на годовщине, два года назад, насколько я понимаю, был. Ну, не два, чуть меньше. И все, никто никому ничего не говорит, и никто не заявляет, что призм создан с подачей Мавроди. Если какие-то э, местные дурачки это начали распускать, то это их проблемы и тех людей, кто в это верит. Я лично не приходил в призм э, из-за того, что я думал, что Мавроди запустил эту монету. Ну, У меня даже мыслей таких не было. Это потом я только узнал, что они все там участвовали в МММ. И, кстати, тут в какое русло направить разговор? Мавроди 100% имеет причастность к созданию криптовалюты призм, потому что Мавроди, ну давайте чисто так абстрактно, Муратову и Майорову в голову вбил свою идеологию, что такое современная финансовая система, вот это вот, вот это все, а они у себя в голове это все переварили. И создали криптовалюту призм. Если верить легенде, то примерно так все и получается. Поэтому Мавроди имеет отношение к созданию криптовалюты призм. Только лично он ее не создавал. Вот, вот, вот так все получается. Очень удобненько, однако. Ну тут я как порядочный человек приношу извинения, что. Скорее <связать> предоставлю, о чем речь. И вот ключевой вопрос. Это как мы видим, 1 ноября 2020 года. Молчит. Я видел, что прочитал. Там такая плашка появляется снизу. Прочтение. Его вот эта аватарка появляется снизу под сообщение. Тут смотрите, какой ответ начинается. Чуть выше, ну, можете поставить на паузу, прочитать сами более конкретно. Чуть выше он предъяву кидает Муратову, мол, ты написал свою книгу в 2011 году, хотя ты даже в МММ еще там не был, ладно. Типа, мол, ты ее слезал а, с идеологией Мавроди. да почему ты не будешь указывать первый источник? Ну, во-первых, если уже более конкретно разбираться, то и Мавроди, наверное, не первый человек, кто это все осознал. А во-вторых, ну, так можно вообще сказать, ты написал какой-то текст, но ты использовал буквы, которые придумал Кирилл Мефозий. Почему ты не подписываешь? И вообще, зачем ты повзаимствовал у них эти буквы, алфавит вообще? Тут можно долго вот эти пляски устраивать, это как певцы, да, которые что-нибудь там с у кого-нибудь другого, а потом любят оправдываться... Но ну, все песни уже придуманы, в принципе, поэтому ну, ничего нового уже никто не сможет придумать. Это, конечно, не про тех певцов, которые и мотив, и текст полностью, и даже музыку скопировали. Но по факту, по факту, ну, Мавроди говорил вещи, что да, финансовая система, которая у нас, она неправильная. Да много кто это говорит, я думаю, Мавроди как-то эту мысль тоже осознал, не сидел он на чердаке у себя дома, корзинки плел, и оба она, как яблоко Ньютону, да, упало, а тоже с каких-то источников он получал информацию, как-то ее анализировал, и не первопроходец он, не мессия в этом плане, схема, которую он придумал, это поздняя она называется, она еще намного раньше использовалась, если мне не изменяет память, в Америке. Да даже возьмем банковскую систему, это по сути то же самое МММ, только в МММ якобы все более честно, да? справедливо, то есть получают выгоду все участники, а не какая-то верхушка, которая ее основала. Хотя по поводу МММ не знаю. Вот у Данила свое МММ какое-то, а кто его знает, кто там что получает. Поэтому... Мавроди не первый открыватель, Он не Колумб в этом деле. И не надо все так подавать. Ну, взял Муратов, его мысли, если они правильные. Что-то там свое, наверное, добавил. Я, если честно, книгу не читал. Не считаю нужным. Я видеоролики на канале Change the World Together смотрел. Я думаю, там основной посыл мне понятен. И не только Мавроди это говорит. Да блин, это дофига кто. Жак Фреска какой-нибудь говорит, да? А, схожие вещи. Поэтому не надо тут выставлять Мавроди. Я к нему вообще ничего негативного не имею, классный был мужик, он мне очень нравится, как он размышляет, говорит, то, что он вообще был свободен Вот от бабок, мы видим, что многие сейчас за деньгами только гонятся, ничего в голове у них другого нету, вот а Мавроди был совершенно другим человеком, и мне в нем... Это нравится, да, что он вот все отпустил, ну, считай, как буддист, может, какой-нибудь. Это классная штука, но мы сейчас видим, что Данил, он реально, ему надо к психологу, наверное, сходить, поговорить а, на вот эти вот темы, потому что он его возвышает, и мне кажется, он скоро церковь построит, еще что-то. Я понимаю, что Мавроди а, дал шанс, возможно, ему там когда-то заработать, он на этом поднялся, может быть, неплохо. Я не знаю вообще, кто это такой человек. Человек, что он тут про МММ сдвигает. И, наверное, в тех кругах он был известной личностью. Он говорит, что был 10-миллионником. Ладно, эти разговоры мы опустим. Но не надо, вот сейчас это похоже на какую-то зависть. У тебя вот не получается, вот у него там проект МММ свой есть, не знаю, сколько там участников, но по видео мы поймем, что вроде ну, не очень-то много. И вот он говорит... «Я 10-миллионник». Еще он очень любит кичиться тем, что Мавроди ему лично, лично Мавроди, письмо написал. От руки. Не то, что вы сейчас эмейлы свои шлете, а от руки написал письмо. Ох, вот это достижение какое. И он был 10-миллионником. А сейчас в проекте, вот если сейчас у него хотя бы миллиона нету людей, то мне кажется, что этот человек где-то там сжульничал, а может кто-то за него эти 10 миллионов сделал. А вот эти видеоролики, где упоминается Призм, Муратов, Мавроди, просто показывают то, что человек хочет срубить баблишко, ну у меня лично такое мнение, на чужих именах. Вот он говорит, что Мавроди ему письмо написал, если не в каждом видеоролике это упоминает. Хотя я посмотрел один стрим, когда мне сразу уже недели-две назад скинули, сказали, о! Смотри какая инфа, посмотри. Ну вообще мне это подали как инсайт, что типа Мавроди не имеет никакого отношения к криптовалюте призм. Ну в принципе, что я до этого и знал. И в том видеоролике он там и письмо это показывал, и то, что там 10-миллионная структура у него была. Хотя кажется, раз у тебя был такой результат, то повтори его, покажи. Но нет, что-то не получается». И еще там был один момент, который, ну, не знаю, мне каким-то странным показался. Они там с человеком, который тоже был в МММ, разговаривали, разговаривали. И Данил там зашла речь о том, что Мавроди потом все отношения вот с Данилом он прекратил, потому что он заподозрил его, ну, насколько я понимаю, в воровстве. И Данил, в принципе, ну не смог как-то оправдаться. Я не знаю, что у них там, если честно, происходило, и вот эту тему, если начать раскручивать, то, возможно, мы очень много информации получим. И вообще, я еще раз напоминаю, что вот это вот павлинчество, вот смотрите, у меня письмо, вот у меня было 10 миллионов, вот это раскольник, это то, а я вот продолжаю дело Пантелеевича, и все четенько, супер-пупер, и на других сейчас буду хайпиться, всех засирать, и говорить, что они гандоны, все вокруг кругом такие, а я вот такой самый светлый человек на земле, вот один светлый умер, нас было двое, остался теперь я один, все идите ко мне в проект, у меня раньше была 10-миллионная структура, а сейчас в проекте там, ну, чуть-чуть людей 10, 20, 40, 100, 500, не знаю, все это очень похоже на то, что человек терпит неудачи, человек очень сильно завидует другим людям, и человек хочет а, за счет этого как-то похайпиться, заработать, а если у него такие повадки, то в дальнейшем он, наверное, и кинет людей, которые пришли к нему. А еще раз говорю вам, что все это он делает от а, Мавроди, от лица Мавроди, он как бы его представитель а, на этом свете, скажем так. Вот это вот зачем мне знать вообще? Типичное политиканство, кстати говоря. Значит, цену себе подновить. Сижу, работаю над диссертацией. Очень важная информация. Держите в курсе. То есть ответ? Ну, во-первых, я не оправдываю Муратова. Я не знаю, кто такой Муратов. Так, что-то. Поверхностно знаю, да, к политикам я тоже не очень хорошо отношусь, единицы там на миллион, это нормальные политики, которые действительно на достойном месте сидят, остальные, ну, не буду обзываться сейчас, говорить тут что-нибудь, а Муратов к этим единицам пока не относится, пока я не видел результата его работ которые как-то ну, меняют ситуацию хотя бы а, в той стране, в которой он находится. Я, конечно, с ДНР не слежу, но вот я посмотрел, он телеграм-канал там создал какой-то, и там он про совок что-то начал писать, про Сталина, чуть ли не ноги ему целовать. Ну, насчет Сталина, может, не было, но совок он там расхваливал, поэтому... В мою категорию хороших политиков Муратов точно не попадает. Ну, просто человек написал, пишу диссертацию, эм, не могу ответить пока что, потому что занят. Хотя не отвечал он, я думаю, не поэтому, но все равно, ну ладно. Пет, текстовый написать сложно, да, то есть надо поговорить. Вот опять-таки, помимо вот этого вот чувства собственной важности, что вот набить цену, повторяю себе, что ответить вообще на какую-то пространную тему. То есть я ему вопрос не задавал, что он там делает. Вопрос конкретный чувство собственной важности, набить себе цену, ну, ну, блин, нормально. Если ко мне подойдет какой-нибудь, допустим, алкаш, и начнет мне там что-то задвигать, говорить, давай я с тобой подружусь, там, враганет еще где-нибудь рядом, я извиняюсь, то я ему тоже скажу, иди-ка ты отсюда, давай, дружочек. Это не значит, что я офигеть, какой важный. Ну, хотя в этом плане может быть и важный. Зачем мне тратить время впустую? Вот у Муратов пишет, ну, у тебя вот тут есть простыня вопрос, ты это все пальчиками написал, а я вот, дружочек, сижу диссертацию пишу, давай мы с тобой созвонимся и не будем тратить время на эти глупые переписки, потому что писать я буду на определенное время, минут 10, допустим, ну 5, потом ты еще вопросы задашь, мне еще придется писать, отвлекаться от своих дел, а тут давай мы... Разговорчик с тобой замутим, потратим пару минут, и все проблемы будут решены. Зачем эта пустая переписка, которая отнимает у нас с тобой так много времени? Я, видите ли, депутат в Единой России состою. А ты, если, хлопцы, делать нечего, но это твои проблемы. А я... Извини, диссертацию пишу. Конечно, это я прикалываюсь, утрирую, но примерно так, наверное, должен вообще со своим временем каждый человек распоряжаться. Если у тебя есть шанс сделать какую-то задачу намного быстрее и эффективность ее не упадет, то почему бы этого не сделать? Зачем тратить время на эти долгие переписки? То есть, зачем использовать то, что уже есть? Зачем, точнее, создавать заново то, что уже создано? Почему бы не использовать то, что уже есть? Ну, но... это про идеологию МММ. Скажу так, идеология, она-то есть, да, пускай, но если там есть хоть одна корректировка, это уже что-то новенькое, а значит, это уже совершенно другой продукт. Мы не говорим, что а, криптовалюта Next, это призм, мы же призм не называем Next. Ом. Исходный код был взят с той криптовалюты, а может это в призм вообще... Это ж не совпадение, наверное. Может, концепция призм такая, что ты берешь что-то, идеологию Мавроди, потом добавляешь мне что-то свое и запускаешь криптовалюту призм. Но как ты ее запускаешь? Ты берешь код другой криптовалюты и там что-то добавляешь свое. Вот смотрите, как получается. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае. Я сам держу криптовалюту призм, верю в эту технологию, возможно, глупо верю, слепо. Мы это когда-нибудь с вами точно узнаем. Но, блин, а что в этом плохого? Ты что-то там берешь. Ну, понимаю, почему Мавроди нигде не упоминается да, в книге Муратова. Во-первых, конечно, хочется себя называть первоисточником. А во-вторых, ну, много кто считает Мавроди мошенником, и это удар по репутации будет. Хотя многие считают его гением, что тоже в корне неправильно, мне кажется. Потому что я еще раз говорю, что Мавроди не первоисточник информации, которую он говорит, и ту схему, которую он внедрил в МММ, он тоже не первый человек, который это все делает. А почитайте про схему поздней, пирамида поздней, и вы все, думаю, поймете, если еще не знали. О, политика, наверное, этот вопрос сам по себе непонятен, скорее всего. Далее, значит, он мне звонит 2 ноября. Еще один пропущен. И вот смотрите, как можно перевернуть ситуацию. Муратов ему звонит, а он не берет. А потом еще звонит, а он не берет. И Муратов бы мог сказать, ой, чувство собственной важности поднимает. что я там, ну мне надо было господи, собраться. Значит, вот мы с ним поговорили 5 минут и 33 секунды. Почти 6 точнее. Сейчас все эти разговоры выложу. Ну и вот в конце, собственно, мое резюме. Ну, если что, на паузу поставите. Кстати, видите, плашки о том, что он прочитал? Нет. То есть он меня, видимо, заблочил там, ну, в общем, что-то сделал, короче говоря, что не прочел. Не прочел. Ну, если что, на паузу поставите. Короче, тут написано, ну, вы сами уже, наверное, читаете, что ты мог придумать лучше, чем придумал Мавроди. И каждый раз это все повторяется. Читайте. Вот. А сейчас я приложу еще и аудиозапись разговора с ним для полноты картины, скажем так. Так, звонил Леша Муратов. Сейчас видимо, у нас с ним. Состоится диалог уже наконец-таки. Сейчас наберемся и узнаем. Главное, свою фотку, наверное, самую лучшую выбирал. А Муратова, ну, я думаю, что и получше у него есть. Так, что то Алло. Алло, алло, да, Далек, привет. Да, Леш, привет, ага. Да, послушай, ну, больше как бы голосом, как бы это. А, так, там какие вопросы ты говорил? Ну, у меня вопрос, на самом деле, к тебе один простой. Зачем ты, грубо говоря, взял идеологию Сергея Мавроди и написал книгу там по ней какую-то? Послушай, а ты книгу читал мою? <связывая> Честно. Ну, Алексей, смотри, <связывая> любому неглупому участнику понятно, что ты продукт, можно так сказать, так же, как и я, Сергей Пантелеевич. И, ну, <связывая> давай... Чуть ранее Данил предъявлял Муратову за то, что Данил ему задал какой-то вопрос, а тот на него не отвечает. Говорит, ты книгу мою читал? Ну смотри, мы с тобой продукты. Ну это, кстати, прикольно, что Данил считает себя продуктом какого-то человека. Я, конечно, не говорю, что он там должен вообще отрекаться от Мавроди. Можно, конечно, высказать слова благодарности что этот человек посеял в его голову зерно какое-то, которое открыло ему новый мир как-нибудь так, но подходить с той позиции, что ты какой-то продукт и ты по сути с Мавроди ничтожество по сравнению с Мавроди и то, что ну вот твоя жизнь вся заключается в том, что ты поклоняешься Мавроди, ну уж простите, таких людей мне жалко. Давай будем откровенными. Но что ты там мог такого написать, чего не знал Мавроди, скажем так? Мавроди ж все знал. Ну, ты прочти книгу, чтобы он для этого Я тебе так скажу. Книгу я написал в 2016 году. Это, по сути, текст конференции, которая с 2011 года проводил, рассказывал. Там, ну, да, взята многие вещи, как бы, и зодиология поделечья, потому что, как с ним абсолютно согласен. И, как он говорил, заниматься нужно при выборе цели. Когда цель выбора, нужно идти до конца. Я иду до конца. Я продолжаю. Но начать я не сомневаюсь в том, что он был упал. И, ну, а, Алексей, извините, я тебя Для Я ничего не изменилось с 2011 -го года. Вот. А книгу я тебе советую почитать. Там она гораздо шире. Там расписано не только, как бы, но ну, про несовершенствующую финансовую систему, но и предлагается путь э, решения, предлагается, какую же финансовую систему нужно строить. Там говорится о минусах экономики, какую экономику нужно выстраивать. Там много-много еще чего, в том числе и от Сергея Пантелеича. Ну, я отношусь к огромным уважением, это мой, как бы, ну, остается, как бы, но ну, много, что там как бы, это. Я уверен, что, как бы, говорю, его идеи дальше будут жить, говорю, в сердцах как бы, ну, лидеров по всему миру, как бы, которого он воспитал его. Поэтому... Да нет, у меня же вопрос, на самом деле, простой вопрос у меня простой. Вот еще раз. Почему ты не берешь и просто не используешь, что вот ты говоришь, что ты его уважаешь, там, что он твой учитель и прочее, по сути, вот признаешься это? Вот я тебя и спрашиваю. Я же это все и так понимал. Потому что я к нему точно так же отношусь. А... Потому что он тоже все знает. Вот что тебе помешало? А что, а что ты делаешь? Ты говоришь, а что я не делаю? Что нужно делать? Ну, взять пирамиду и начать ее строить, в смысле, а что еще нужно делать? А что он сделал? Он то же самое и сделал, только логотип перевернул. На самом деле, любая криптовалюта — это пирамида. Кто с этим спорит, ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Вы там себе думаете, что это не пирамида. Но все равно приток новых бабок идет от вложений участников. Новых, старых, в любом случае, любая криптовалюта — это пирамида. Слушай, ну... Называть Вы вещи понимаете? своими именами нужно. Вот что нужно делать в конечном итоге. Ты мне спросил про книгу по идеологию», я тебе вот, советую почитать книгу, посмотреть и понять, чем вы Я сейчас составил личный телеграм-канал, где выкладываю свою работу, диссертацию на эту тему, которая разворачивает более детально, подробно, как бы, вообще сути, концепцию, которую предлагаю. Вот, ну, зайди, почитай просто. Нет, ну а что ты предлагаешь? Если Если ты слушай, ты слушай, тот, что ты, что, ты что можешь предложить это. лучше «Пирамиды»? Вот, ответь мне на простой вопрос. Послушай, я не хочу спорить по поводу пирамиды, я всю свою позицию сложу вот, Ну, почитай, посмотри. И еще раз показывается ущербность Данила, на мой взгляд. Я сам тут а, в шоке от себя, что я за Муратова как бы заступаюсь. Ну, по факту человек дело, говорит, да. Говорит, я написал книгу. Там, конечно, есть кое-что, что говорил Мавроди, и концепция этой книги, может, а, вообще основана на этом. Но там есть и другие мои какие-то наработки, идеи, ты поэтому прости книгу, а потом холоп, задавай свои глупые вопросы. А то, о чем с тобой вообще можно разговаривать, когда ты мне предъявляешь за мою книгу, которую ты даже не читал. Помните, он вначале говорил, что враг людей ⁇ это бесконечная глупость, тупость, что он там говорил. Мне кажется, вот по себе человек сузит. Ну, мне это не интересно, на самом деле. Говорит, мне неинтересно твои книжки читать. Да ка нахрена ты с ним вообще тогда общаешься, звонишь ему, что-то пытаешься выяснить. Те он в скайпе, мы все это видели, твою переписку написал. Я никогда не говорил, что Мавроди причастен к созданию криптовалюты призм. Все, ответ получил. Рассылает от скрин, наклей себе на лоб, ходи, и каждому, кто тебе говорит, что Мавроди и призм там как-то замешаны, показывай ему вот создатель криптовалюты призм, насколько мы знаем, Алексей Муратов сказал, что нет, Мавроди никак не причастен. Говорил. Мне кажется, вообще, почему такие слухи пошли, что Мавроди причастен к созданию криптовалюты Призм? Мне кажется, что просто бывшие МММщики увидели в Призм какой-то а, совершенный инструмент, назовем ему так, который может изменить мир, и они подумали, блин, так что-то Мавроди тоже хотел изменить мир, а, тоже система была классная, суперская, здоровская, что-то тут смежная, похожая есть, очень классная, идеология приблизительно такая же. Это, наверное, мавроди. Это, знаете, люди, которые ищут во всем заговор. Коронавирус там изобрели, а, там Путина в 40 штук есть двойников, земля плоская. Вот а люди, которые верят в теории заговора, мне кажется, такие слухи и начали распускать. Вот и все. А если ты, ну, воспринимаешь все за чистую монету, что говорят эти люди, то, скорее всего, ты тоже там какие-то теории заговора да и веришь. А не просто берешь и анализируешь ситуацию. Еще раз говорю, заходишь на GitHub, ищешь призм, смотришь все официальные ресурсы, источники, и понимаешь, что о Мавроди там, знаете, сколько слов? Ноль. Вообще никто там ничего про него не говорит. Основно посвящение совершенно существующей финансовой системе и предложение разрушить существующую финансовую пирамиду другой финансовой пирамиды, Но мало говорится о том, что мы будем строить, какую альтернативную экономическую модель, какую социальную модель, Нет, не какую правда. финансовую Нет, неправда. Очень много об этом говорится. Об этом есть ну, целая книга, в которой он пишет ну, там, два пути. То есть... Давай, прочти, я готов с тобой подискутировать. Да нет, Алексей, я на самом деле не буду читать, я в принципе услышал, что хотел услышать. Просто мне непонятно. А — а, а то что, там, ну кто-то там чего-то говорит, как бы, ну я же не могу уродиться захнуть, как бы это. Говорю, будет там ссылаться и все остальное. Говорю. Да я нет, считаю, нет, что, нет, да а, этот вопрос закрыт. Я продолжаю а, Идея его. Я, я считаю, что некорректно использовать не бренд его, не имя как бы это, поэтому говорю я. Вот я тоже считаю, что некорректно от лица Мавроди говорить проект его использовать и говорить вот я такой честный я такой классный конечно я сейчас стою в ммм MMM призом но у меня предъяв никаких нету к создателям потому что я даже не знаю кто этот проект запустил а ты ходишь всем говоришь что все что-то не то делают а сам взял наработки другого человека от его имени тут ходишь распинаешься и считаешь себя офигеть каким важным правильным и классным хотя я не знаю не знаю, я не буду судить человека, конечно, я не судья, но как-то не очень это, не камильфо. Ну, лично вот у меня в глазах Данил выглядит. Все это реализовываю, потом брендом другого международного движения, который заявил там много лидеров и ЗНМ, в том числе как бы новых лидеров, как бы, которые несут эти идеи, которые читают материнчик, которые как бы, ну, смотрят как бы, на ролики, все тут как бы, И говорю, в своей книге я о нем ну, написал. И книга, когда на два десятка языков, я ну, продвигаю, дальше приду. Вот. Вот. Во-первых, продолжать дело Мавроди не значит, что двигаться МММ. Потому что МММ, согласитесь, оно может быть совершенно, если бы в это можно было втянуть очень много людей, да, чтобы большая часть населения принимала в этом участие, но пока что люди к этому не готовы. Значит, надо какие-то другие подходы к ним искать. Согласитесь, вот мы, например, находимся на острове каком-нибудь, нам надо попасть на ту сторону острова, потому что на и динозавры уже приближаются, и нас просто съедят, если мы это не сделаем. И есть несколько вариантов, чтобы нам попасть на другой остров. Мы можем вплавь, на, вручную туда добраться можем на дельфине допустим а можем на яхте что же мы выберем если мы уже вплавь пробовали и как-то плохо медленно получается а может даже есть такие шансы, что и не получится до конца. Дельфина там, допустим, сложно словить, он тоже не в ту сторону может поплыть, потому что языки у нас разные. То на яхте куда удобнее и комфортнее. А, так а, может быть продолжение дела Мавроди заключается не в том, чтобы говорить о имени, и использовать старую систему, которую он создавал, ну, давайте не будем спорить, мир развивается. И раньше, если мы ходили с кнопочными телефонами и говорили, сотовая связь, это классно, ваши письма, голубиная почта, это фигня. И в дальнейшем, что сейчас произошло? У нас сенсорные телефоны с классным быстрым интернетом, камерой, мы не отказались от связи от сотовой связи там да мы все равно звоним общаемся по телефонам но мы чуть-чуть изменили сам аппарат он стал более усовершенствованнее, и с помощью вот новых технологий мы быстрее приблизились к цели да? связь стала доступнее удобнее быстрее и намного лучше ну, с этим же тоже никто спорить не будем. И зачем использовать старое МММ, если уже профиксились, допустим, какие-нибудь ошибки. Я не говорю, что в призмане профиксились, да, эм, хотя и не отрицаю этого. Но если вдруг кто-то изобретет э, вот по той же идеологии, но с нововведениями, которые в лучшую сторону, ну, как было это в сотовых телефонах, э, с которых мы начинали, а потом вот до чего мы дошли с айфонами теперь люди ходят не выскакивают же всякие придурки и не говорят вы что вы что был который создавал телефон он вообще-то не вот это ваша ага у нас одним экраном создавал он с кнопками нормальными телефон создал вы что порочите поганите идею да нет идея осталась той же самой только путь к достижению цели чуть-чуть изменился а в ногу со временем пошел вот Муратов, я думаю, примерно тоже и пытается сделать. Ну, как минимум, хочется в это верить. Алексей, и... <тизв clearing> ну ладно, все, давай. У меня ничего не изменилось. <с Essentially> я понял. На... Просто на практике я не вижу, что для тебя ничего не изменилось. То есть ты, ну давай так, вот призм. Что это такое? Это финансовая пирамида? Послушай, а... прочти книгу. Вот я с книги, я с диалоги тебя услышал прекрасно. Я услышал твое мнение, что ты, ну, по сути, оно соответствует действительности. Ты просто взял идеологию, как я и полагал, и просто там что-то добавил от себя. Вот все. Ну, Это у нас такое мнение, я тебе наверное, вряд ли смогу убедиться. Ты не хочешь читать, как бы, а ну, так вот... Слово, ну, конечно, что не хочу. <смех> да, конечно, не хочу. Я тебе объясняю, почему я не хочу. Ладно. Потому что есть оригинальный Сергей Пентелевич Мавродис, оригинальный ММО. Ой. Ничего себе. Трубку что ли, бросил? Интересно. Интересно. <смех> бросил. Алло. Алексей, ты, в смысле, трубку бросил или связь прорвалась? Да, послушай, я считаю, что ну, дальше наш разговор не нужно продолжать, но ты не хочешь как бы, погружаться, ты не слышишь, как бы, но ну, не вижу ну, смысла дальше. Вот, разговор, и, ты, и, ты, ты и ты бросаешь трубку? На, на, на этом я с тобой прощаюсь. Нет, ты не попрощался, то есть ты трубку бросил. Это разные вещи. Ну ладно, все, я с тобой прощаюсь, все, Таня, удачи, Давай, пока. Обалдеть, обалдеть. То есть ты бросаешь трубки, реально? Офигеть. Ну вот, собственно... На самом деле мне Данила жалко немножко, ну, Данила, напиши, я тебе психолога хорошего посоветую, онлайн можете с ним пообщаться, я думаю, у тебя денег хватит, вы в МММ, там, ну, ты в МММ неплохо должен зарабатывать, как-то это глупо все выглядит, да? Он сейчас обиделся на Муратова, хотя в разговоре с ним он неуважительно к нему относился. Он говорил, что ты там, там свою книжку написал, писюльки какие-то, взял там что-то Мавроди скопировал и свои каракульки туда понавставлял. Ну, то есть, если бы мне так сказали про мою книгу, ну, желание бы у меня общаться с человеком, который мне это говорит, не было бы. Это, ну, это правильно. Зачем тебе общаться с тем, кто тебя, ну, так скажем, не уважает? Это так только дураки какие-то могут, ну, наверное, как Данька, у которых а, тоже какие-то проблемы с психикой. Потом он, как третьеклассница какая-то, начал перезванивать. Потом, когда убедился в том, что Муратов действительно кинул трубку, потому что понял, что с бестолощью разговаривать смысла нет, он еще начал переспрашивать и, ли в истерику не вбросился. Говорит, ты что, трубки бросаешь? -ба -ба -ба -ба -ба -ба Пойду я вены порежу, только этого там не хватало. Ну, Данил. Ты, во-первых, научись слышать других людей, а то тебе Муратов четко, конкретно, ты свой разговор с ним переслушай и поймешь, где ты облажался. А то сидит знаток нам, тут что-то заливает, рассказывает. Ну, я не знаю вообще, есть ли смысл на этот обзор, вот я сейчас записываю, делать, потому что тут надо... Не реакцию снимать, а консультацию у психолога проводить по этому видеоролику и смотреть, кто такой Данил, какие у него проблемы и как их можно решить. А то этот человек еще создал там МММ от лица Мавроди, ну, наработку чужого человека взял и говорит, что он классный. И курирует тот МММ, да, администратором он является, а люди ему деньги несут. А вот сегодня он обидится, что там, не знаю, еще что-нибудь произойдет, девушка его бросит, и все, не знаю, что он сделает. Ну, тут можно только предполагать, но я не думаю, что такие люди должны управлять какими-то финансовыми проектами, где еще все центрировано. Призом в первую очередь, кстати... Устранил вот эту проблему, как у Мавроди, ну, по фильму Бондарчука я могу судить, если там есть ход доля правды, то, ну, хотя по разговорам бывших МММ-щиков я точно знаю, что это были правды, что в МММ очень много людей, которые крутились вокруг Пантелеича, они воровали деньги, ну, они просто воровали, их было очень много, и они их воровали. В призм попытались вот эту вот ошибку устранить, результат. Вот этих нововведений, я думаю, мы с вами увидим потом, потому что сейчас пока что судить об этом рано. Но все показывает на то, что да, скорее всего, в криптовалюте призм, в отличие от МММ, эта ошибка устранена. А что тут еще? Чем тут можно говорить дальше? -ху -ху -ху. Так, очень хочется, так, так, очень хочется услышать меня, Сергей. Первое, что вы думаете по поводу финансовых пирамид? Во-первых... Все уже, по-моему, понимают, что все вокруг финансовой пирамиды. Ну, любая финансовая структура – это пирамида. Банк – пирамида, страховое общество – пирамида. У ну, доллар даже – пирамида. Это лежит в, основном, в основе всей современной финансовой мировой системы. Так, это значит, вот, э, мой прямой эфир. Вчерашний, свежий, прям буквально. И вот чат. Как раз тут скрины, что-то не скрины, я а видео запишу, что сложно что ли? Значит, вот, тут появился некий Иван Демидов. Пользуюсь случаем, кстати, приношу извинения Николаю Демидову, за которого я его принял. То есть я просто ошибся, поскольку Демидов на слуху, ну, в общем, ладно. Здравствуй, Данила, правильно говоришь. То есть в целом, вот, тут тоже такой факт, что человек согласен с тем, что я говорю. Интересно, почему ты до сих пор не в МММ тупизм? Там мы занимаемся конкретными действиями, и имеем результат в улучшении мира. Я, кстати, заметил, это еще раз говорит, наверное, о духовном состоянии человека. Когда политика он называет... Политикашка. А, призм тупизм. Ну, знаете, это кривляки на уровне детского сада как я уже говорил, начальной школы какой-нибудь. Ну, в чем проблема сказать, политика, но хреново, призм, ну, ерунды какой-то там, да, не буду уже материться. Надо перековеркать слова и вот так вот покривляться. Ну, ты, если читаешь вопрос, то ты прочти, как он написан, и выскажет свое мнение. Значит, дальше скроллим. Вот это вот хочу особым образом прокомментировать: что с июля месяца по сегодня полторы тысячи человек в структуре, в самой системе 18 тысяч человек. Значит, смотрите. Все крайне просто. Открывайте любой. То есть эти мошенники, у них мошенничество абсолютно во всем. То есть обман фундаментальный, он обман во всем. Причем самое что интересно, все, что я сейчас скажу, вы можете самостоятельно проверить посредством такого сервиса, как телеметр. Заходите на любой канал. Вот этих вот. «Раскольников неумных» и смотрите. У них все официальные каналы, раздутые, на которых 100 тысяч подписчиков, в телеметре помечены пла плашкой, бытоводы, мошенники. Заходите на канал Муратова, там вообще смех. Там просто у него там за один день, то есть у него 600 подписчиков было, во-первых, я не понимаю, о каких он ресурсах говорит, которые там 100 тысяч подписчиков. Ну, я понимаю, это Телеграм, да, какой-нибудь, где 100 тысяч подписчиков, и все накручены. Из а, вот этого сообщения Демидова с июля месяца по сегодня полторы тысячи человек в структуре. Это Демидов пишет, какая у него структура в МММ-Призм, MMM в проекте МММ-Призм, MMM в самой системе 18262 человека. Мы-то с вами, кто состоит в МММ в моей команде, не только в моей команде, состоит в русскоязычном чате, а нам Иван там скидывает статистику, мы все прекрасно понимаем, сколько на самом деле людей в МММ, потому что некоторые регистрируются, смотрят, ничего не делают, уходят, некоторые сами под себя регистрируют аккаунты, есть такие люди, которым тоже нечем заняться. Он про это написал, вот конкретно Иван Демидов написал про проект «МММ MMM призм, сколько там участников». Данил начал рассказывать про какие-то вымышленные чаты, которые якобы относятся к сообществу призм, где накрученные участники. Во-первых, я ни одного канала по криптовалюте призм не видел, ну, наверное, где больше 20 тысяч участников. Ну, не будем брать рой, рой тоже накручен, но рой к призм. Можно сказать, никак не относится. Рой просто использует на своей платформе криптовалюту Призм. Так можно сказать, что и любая биржа а, это криптовалюта Призм. Livecoin, BTC Alpha, потому что у них присутствует криптовалюта Призм. Но ну, это же будет неправильно. И все их ресурсы мы тоже под Призм подпишем. Да? А поэтому мы берем канал разработчиков. Это 11 тысяч с половиной человек. Это, наверное, самый такой большой официальный ресурс. А В ВКонтакте, продвижение призм развивает, да, там десятки тысяч человек были ВКонтакте, в Телеграме не помню, вроде не настолько много, но в ВКонтакте я уже не сижу, ну, только если музыку зайду послушать иногда, а, поэтому я не знаю, как там обстоят дела. А, поэтому я не знаю, о каких ста тысячных каналах идет сейчас речь, но ну, это вымышленное что-то. А Муратов, ну, скорее всего, да, накрутил себе подписчиков. Я думаю, что, блин, все так депутаты делают, потому что какой нормальный человек будет следить за депутатом? которые, ну, при том, что депутат, это э, не фургало какой-нибудь, да, э, который хайпит сейчас, а это просто обычный среднестатистический депутат, который ничем, в принципе, не выделяется, это не Жириновский какой-нибудь, за которым интересно следить. Вот именно за такими э, депутатами следят там, Дегтярев. Кличко, наверное, вот, за ними следят. Но ну, а тут ты же, блин, ты депутат, ты политик, ты якобы вес должен иметь. Поэтому они, конечно, накрутят себе подписчиков, но я не понимаю, какое отношение имеют какие-то там 100-тысячные группы, каналы, чаты, криптовалюте призм. Ну, такого даже нет. Я там написал все, что о нем думаю в очередной раз в комментариях. Меня, естественно, удалили, потерли. После чего, кстати, сами участники этого тупизма, которые просто прозрели, начали мне писать, Всякие лесные, значит, комментарии в личку в Телеграме. Но это все ладно. Суть, в общем, в том, что в том, что Мурат у самого там, канал у него просто... А мне Путин вчера писал. Говорит, что, когда в следующий раз пойдем в бильярд и играть, а то в прошлый раз я тебя проиграл, надо же как-то отыгрываться. Там за один день подписывается 9 тысяч человек, потом 0, потом минус 2, потом минус 3, потом опять плюс тысяч. Это насколько человеку нечего делать. Вот он не ролик готовил, не какой-то бомбический сюжет, где он разносит Муратова. Ему просто в чате задали вопрос. Кстати, заметьте, ему даже не то, что вопрос задали. Ему скинули статистику в проекте МММ-Призм. MMM он это все перевел в тему криптовалюты-призм. Хотя криптовалюта-призм к МММ-Призм MMM никакого отношения не имеет. МММ-Призм MMM просто взял в качестве расчета криптовалюту-призм. Все. да. Это призмачи какие-то замутили этот проект, но основатели криптовалюты PRISM, скорее всего, к МММ MMM Призм никакого отношения не имеют. Ну, по крайней мере, они так говорят, и нигде нету данных, кто вообще создал МММ MMM PRISM. Декон перекрутил это все в тему криптовалюты Призм. А потом перевел в сторону Муратова, и теперь он рассказывает нам о том, какая никчемная у него жизнь, и он сидит каждым днем и смотрит, сколько людей подписываются на Муратова, сколько от него отписываются. Конечно, я бы еще понял, что если бы он... Рассказывал эту информацию в своем ролике, где он разносит Муратова, что он такой нечестный политишка, что он накручивает себе подписчиков. Но нет, нет, тут ему вообще написали о другом. Он сам перевел разговор в это русло и теперь вот рассказывает нам о своей очень веселой жизни. ну Вот в таком духе, да, понимаете, к чему я клоню? То есть горимые бытоводы, мошенники, то есть обманщики вот во всем, ну так оно и бывает обычно. Причем они вот зачастую, вот эти мошенники, они к нам, когда в чат приходят, у них там аргументация. Вот, у вас мертвый чат, у вас так мало народу. Ну и что? Что мало? У нас все соответствует предположительным темпам роста. Курсов Мавра, собственно, у 10-15% в месяц, предположительно. Все. И это мало, в кавычках, с лихвой покрывает эти темпы. Больше ничего не нужно. Но мы, в отличие от вас, не врем. Не занимаемся ни самообманом, ни других не обманываем. То есть, я вот вообще не понимаю, ну и что, что этот аргумент, что мало? Ну, у вас вот я все время привожу этот пример. Ну вот у вас там 10 человек обманутых, а у нас один не обманутый. Кто лучше? Давайте рассмотрим ситуацию под вашим углом, скажем так, зрения. Хорошо, у вас обманутых обманщиков стало не 10, а 10 миллиардов. А нас миллион всего. Но у нас все честно. Да даже один, я. И у меня все честно. Ну не один, пусть 10. И у нас все... Я не понимаю, о чем он говорит вообще. Если его проект, криптовалюта призм. МММ, призм, это все одно и то же. Просто у руля разные люди. И судя по тому, что я слышал от этого человека, завистливый, жалкий, мелочный, неуравновешенный, психически больной, то ну, я не знаю еще кого выбрать, рой Клуб или сюда зайти. Что называется своими именами? Ну и что? У кого результаты будут лучше? Почему все время мы говорим о количестве и забываем о качестве? Мне вот это вот непонятно. Тем более, здесь можно привести яркий пример. Вот наша страна. Сколько там? 120 миллионов обманутых, бесправных, так называемых граждан. И что толку? Вот они там видео снимают, как там эти дворцы там строят и прочее. И что дальше? Для рядового гражданина следующий день как меняется. Национальная валюта, может быть, крепнет. Может быть, доходы у него растут. Может, он кредиты не берет. А? Вот и все. Поэтому все вот эти... Самой системе... Я, конечно, сейчас, может, скажу непопулярную точку зрения, но в большинстве своем жизнь человека зависит все равно исключительно от него конечно мы с вами понимаем что пропаганда этой вонючей промывают людям мозги ставят их в такие условия чтобы они были маленькими винтиками этой системы которыми можно было бы как марионетками управлять но в любом случае ответственность за свою жизнь за свою судьбу несешь только ты если ты начинаешь в этом винить кого-то другого то это означает еще раз, что ты просто какая-то марионетка. Ну, конечно, тут можно очень долго дискутировать на эту тему. Конечно, да, а, да, у власти находятся люди, которые действуют не во благо, а в корне наоборот, не для людей. Но все равно, если человек загорится желанием как-то изменить, улучшить свою жизнь, у него это обязательно получится. Тут главное это захотеть там сколько. Это все бредни. У них все ботоводы сплошные, везде. У них. Вот я анализировал просто. Ну, не я там, я дал задание, мне предоставили отчет, что вот, анализ в телеметре канала Муратова. Предоставили отчет. Он рекламируется на этих же своих бытоводных мошеннических каналах, которые телеметр уже покрыл пла плашкой мошенники-ботоводы. То есть они красно там светятся прям в отчете. Я говорю, вы это все можете проверить, что сам это. Я не знаю. То есть, там все эти демоны держат людей, своих участников, за каких-то дебилов, в смысле, или что? Что вот они думают, что они проверить это не могут. Ну так вот я вам указываю. У нас-то люди разумные. Мы... Разумный человек, ты бы хоть скринами подтверждал информацию. Давайте я зайду э, в Telegram. Вот сюда мы зайдем. И зайдем на официальный аккаунт разработчиков. Вот мы видим 11371 подписчик. Просмотры. тысячи, а вот это вчера в 7 часов было написано, 4,4 тысяч. ну, в принципе, нормальная статистика, 9, 6, 6, 8, 15 тысяч просмотров поста. Конечно, это за счет того, что расшарили, но все равно, все равно, ну, вот люди смотрят, люди что-то там ищут информацию какую-то, поэтому, ну, не знаю, где тут боты какие-то есть, и не такое количество большое участников, в думаю, людей больше, а, ну, вряд ли тут есть какие-то накрученные, не вижу даже в этом смысла. Прекрасно знаем, что это все проверяется в два счета. У них единственный канал, который все не помечен. Все проверяется в два счета, но я дал задание. А еще я... Я бы мог подтвердить свои слова какими-нибудь скринами или в прямом эфире показать, как это проверяется, но не буду. Можно же всем сказать, что я говорю от лица мавроди, то что у меня нет шизы, несите мне свои биткоины или на чем работает твой МММ. И можно же найти дурачков, которые на это все поведутся. Можно нести ахинею, записывать ролики про призм, про Муратова, про Мавроди. Говорить, что ты с Мавроди в банке парился, потому что опровергнуть этого никто не сможет, потому что Мавроди мертв. Искать таких дурачков, которые в это все поверят, и обувать их потом. Не знаю, какие потом оправдания, правда, будут. Это... Роскомнадзор сайты все заблокировал, или налоговая пришла, но как-нибудь обязательно это будет. Ботоводной плашкой, на которой, кстати, Муратов тоже делает свои репосты со своего личного раскрученного ботами канала, там как раз полторы тысячи человек. И... Сколько зависти у человека, да? Он или не знает, где накрутить, или не знаю, какие еще у него проблемы. Ну, не хочешь ты, допустим, у меня в Телеграме 190 подписчиков, и что мне теперь говорит, что везде все кругом раскручено, накручено, да мне без разницы, пускай там 10 человек будет, ну, которым это будет может интересно, и все хорошо, пожалуйста, 10 так 10, 1000 так 1000, ну, я не знаю, я не мерю, конечно, можно сказать, что да, успешный человек, если он накрученный, ну, не накрученный, а раскрученный, скажем так, у которого много зрителей каких-то. В любом случае, понимаю, что если ты будешь заниматься там собой, своим контентом, даже если он будет полностью дебильный какой-нибудь, это как есть на ютубе Горин, посмотрите, ну, просто ну, люди с проблемами, да, я не буду ничего плохого про них не говорить, Забавные чудики. Их смотрит, ну, достаточно большое количество людей. А Кто-то до сих пор наблюдает за каким-нибудь Борецким, Джигурдой. То есть люди, которые, ну, такие себе люди на самом деле, которые, ну, фрики, скажем так. Кому-то интересно, Каждый человек в современное время найдет себе аудиторию, которая будет смотреть его контент. И тут вот люди, которые мерятся письками – скажем так, это жалкие люди, потому что ну, он в первую очередь завидует и хочет оправдать свою никчемность. Вот у Муратова там, видите ли, 70, сколько-то там тысяч подписчиков, но у меня меньше не потому, что я хуже Муратова, не потому, что я херню несу, снимаю, а потому, что он всех накрутил, а у меня вот три но живых. А у него вот все 75 накрученных, а моих три все живые. Вот что я вижу в этом. Возможно, он не такой человек, который мне представляется. Но почему-то заключение, вот я делаю такое. И вот он не помечен потоводной блажкой. А в тех аналогах, в которых там по 100 тысяч, по 500, у них даже там как в отчете, что вот Муратов там какие-то репосты свои делал. Я даже вот говорю, скрины этого не буду показывать, вы все это можете сами вот проверить в телеметре. Просто там... Скорее он не будет показывать. Мне интересно, где он нашел вообще каналы, какие-то группы, где 100 тысяч подписчиков, 500 тысяч подписчиков о криптовалюте призм. Ну, мне очень интересно. Вот зайдите в него, там есть и, и пробный период, а есть платный. Ну, можете скинуться несколько человек и все, в этом убедиться, понимаете? Сами, без всяких там, это просто факт, на который мне достаточно указать. Ну, вот так вот, Муратов... Да укажи. Там, значит, делает репосты на этих тухлых своих бутылочных каналах, на которых по 100 тысяч подписчиков, типа, типа... А знаете, сколько просмотров этого репоста? Семь. Ну реально, семь там, двенадцать. Вот мне интересно. Я вроде подписывался, если я не подписался. Муратов. Вот, Муратов. Четырнадцать тысяч подписчиков вообще-то. Я не знаю, где тут сто, где еще сколько-то. Восемь тысяч просмотров. Двенадцать. Восемнадцать. Семь. Две девятьсот семьдесят три. И мы видели даже, что циферки меняли. Значит, недавно там кто-то даже что-то просматривал. И опять-таки мы ловим человека на каком-то вранье, потому что, ну, в принципе, у Муратова тут не 100 тысяч подписчиков. И нигде я не вижу 7 просмотров. Вон 50 тысяч просмотров. Это люди, вот призмачи, скорее всего, делятся, делятся этими постами. Где-нибудь еще у себя распространяют это все. Ну вот-вот-вот что после чего я перестал читать после того что опять вот эта пропаганда вонючая путинская вот эта укашенковская не знаю в туркменистане что там идет короче людей за дебилов держат каких-то после этого я перестал читать муратова и как-то усомнился в его заслугах над человечеством помощи человечеству. Но сейчас мы не о нем. Сейчас мы опять еще раз доказываем, что Данил Юсупов опять балаболит. И его зрители, походу, хавают это все и ведутся. А если он врет вот даже в таких мелочах, то что будет, когда к нему в МММ придет очень большое количество людей? Потом он опять пропадет, как после того, как Мавроди усомнился в его честности, и объявился он, видимо, только после смерти его. Ну, я тут точно не знаю, это мои предположения. Если вы знаток в этом вопросе, то можете оставить свое мнение в комментариях. Короче, ну и о чем тут дальше можно говорить? О какой серьезности там, понимаете? Теперь ключевой момент. Призм вообще создал Мавроди. Ты просто не в курсе. А официальный представитель другой человек. Ну да-да, я не в курсе. Ну и, короче, вот о чем тут дальше говорить? Вот со всеми этими лгунами. Я сейчас еще переписку приложу. Еще там одного приспешника этого Михалыча, так называемого, который там, как только я возродил МММ, он тот же, тут же со своими. Точнее, он сам шакал, со своей стаи Шакалов там тут же зашел к нам, начал там что-то обличать, что вот ему там, ма вроде бы ему сам лично позвонил. Ну, то есть я не знаю, с этими людьми можно, да, Серьезно разговаривать? Вы, вы правда так думаете? Так зачем ты обсуждаешь людей? С которыми ты не видишь смысла разговаривать всерьез. Я сейчас обращаюсь к тем, кто ведется на всю эту, на весь этот тухлый фонарь. Кто съел это и не, поперх, не поперхнулся. Вы напомните? Мне кажется, только ты это съел и не поперхнулся. Серьезно, да, вот готовы с этими людьми, вот с этими врунами просто делать дела. А потом вы будете удивляться, почему там у вас. На самом деле. Может, кому-то было бы интересно и дальше смотреть, но ну, мне это, конечно, уже надоело. Я думаю, что мое мнение по этому человеку вы поняли, я не вижу смысла удлинять видеоролик, потому что он около часа уже получается, и не хочу тратить и свое, и ваше время, и не хочу даже вот ему больше внимания уделять, потому что основной мой посыл – понятен, Мне кажется, его посыл тоже понятен. Я думаю, каждый из нас сделает свои выводы. Ну, а если Данил хочет более конструктивно поговорить на эту тему, то пускай он прочитает для начала книгу Муратова, а потом мы с ним обязательно побеседуем.